Сергеевич. Приветствую, друзья! Всем здравия! Помните инспектора Козлова в звании, каком бы вы думали? А звание у него Козлов Александр Сергеевич. На минуточку. Звание Козлов Александр Сергеевич. Звание Козлов Александр Сергеевич. Так вот, простим ему, что Козлов придумал для себя именное звание. Ну а как же соблюдение правил дорожного движения, за который так рьяно топит Козлов? выписывая постановление направо и налево. Неужели он сам их соблюдает? В комментах под роликом один зритель верно подметил, что Козлов пибикнул вслед уходящему понятому в черте города, что запрещено их же так называемыми правилами дорожного движения. Благодарим внимательного зрителя. А то в самом процессе общения с гаишниками данное нарушение, как они сами это интерпретируют, замечено не было.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 Так вот, составил вексель по этому факту и отправил их местечковому начальнику. Вексель приняли и рассмотрели. Дали ответ. Сфальсифицируйте, ну давайте фальсифицируйте. Сообщаем, что по вашему обращению поступившие в отдел по факту нарушений правил дорожного движения водителям патрульного автомобиля Лада Веста государственный регистрационный знак А565966, а именно подача звукового сигнала в населенном пункте проведена проверка по результатам которые водитель автомобиля «Лада Веста» государственный регистрационный знак А565966 привлечен к административной ответственности по статье 12.20 кодекса об административных правонарушениях РФИ. С данным водителем проведена профилактическая беседа о недопустимости подобных фактов. Ну что же, на наших глазах уже появляются факты, когда змей начал отгрызать собственные хвостики Поэтому не останавливаемся и действуем дальше по установлению порядка на нашей исконной земле. Также было еще несколько нарушений Козловым. Например, то, что он управлял неисправным автомобилем, в частности с разбитым ветровым стеклом, о чем также отправлен вексель его руководству. Потом, если хотите, можете составить и отправить жалобу на него.